Привет, ребята! Сегодня я, как обычно, собираюсь отправиться в кулинарное путешествие, изучить кухню какого-нибудь региона нашей страны и заодно приготовить что-нибудь вкусненькое. Друзья мои, вы готовы? Со мной? Тогда путь! Итак, мы начинаем! С вами Роман Ладнев и секреты маленького шеф. Сегодня мы узнаем, что готовят в самых северных районах нашей страны. Или попробуем блюда жарких регионов. Может быть, мы отправимся на Дальний Восток, и там отведаем морские деликатесы. Или доберемся до западных областей и полакомимся чем-нибудь сладеньким. Все блюда кухни Российской Федерации собраны здесь, в кулинарном путеводителе. И аккуратненько разложены по алфавиту. Вот смотрите. Эль Липецкая область. О, Орловская область. Я, Ярославская область. Осталось только определиться с регионом, кухню которого мы будем сегодня изучать. И как обычно, это сделают мои помощники. Это Ранель Богданов. Ему 12 лет. Ранель занимается вокалом и играет в театре. Обожает жонглировать и ходить на руках. А это младший брат Ранеля, Ансель. Ему 9 лет. Ансель учится играть на флейте и мечтает стать ветеринаром. Привет, ребята! Рассказывайте о ваших кулинарных открытиях и о ваших кулинарных путешествиях. Где были, что э -э пробовали? Я был в Якутии, в Нейренгре, в Иркутске, во Владивостоке, в Сочи, еще очень много где. В общем, объехал всю Россию. Ну, почти что, да. В Якутии я пробовал каравай, еще брусничный может это их национальный напиток. Да-да-да, знаю. Очень вкусный, кстати, я такой никогда не пробовал. А ты что пробовал, Антон? Я был в Казани, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Женске. В Казани я пробовала чак-чак и эшпишмак. Это такой пирожок. Внутри там мясо и картошка. Ах, вкуснятина. Ну что, я предлагаю вам сегодня тоже отправиться в кулинарное путешествие вместе со мной. Давайте. Тогда начнем. Instagram. Бумс, Барабумс! Барабан! Путешествие! Это кто же из вас такой выдумщик, а? Да. Так, значит, отправляемся сегодня мы а, в путешествие на буйволе. Давайте назовем его Сережа Калечников. Ну что, Сережа, в путешествие нам пора? <связь> Ох, Сережка, ох, Сережка, лихой какой, поскакали мы немножко и привез нас к сундуку. Сережка, как вы думаете, что в этом сундуке находится? А, мне кажется, сокровище. Сокровище. Мне кажется, конфеты. Конфеты? Ха -ха. Давайте посмотрим, а вдруг там сидит джин? Будем открывать осторожно. О -о -о, смотрите, что там. Там. Города. Города и регионы нашей страны. Сейчас мы наугад будем вытаскивать любой из них. И вот тот регион, который мы с вами вытащим, и будет предметом нашего сегодняшнего изучения. А кто же будет вытягивать регион? Я. Yeah. Yeah. Uh, а кто из вас знает считалку? Я. Yeah. Yeah. Yeah. Хорошо. Хорошо. Принесите мне муку, я для угощения напеку печенье. Ку-ку-ку-ку, и тебе нести муку. Да что ж а -а -а -а! такое? Цель выиграл. Ну давай, да открываем сундук, вытягивая любой регион наугад. И сегодня мы с вами отправляемся в Адыгею. Ууу, ребята, как здорово. Это удивительная Отлично. республика. Она находится в предгорьях Кавказов. примерно представляете, где Кавказ? Ну-ка, покажите мне, где Кавказ. Даю подсказку. Адыгей – это маленькая республика, которая находится внутри Краснодарского края. Где-то здесь? Да, значит, он где-то вот здесь. <смех> вот. Вот. Даю еще одну подсказку. Столица Адыгей – город Майкоп. Майкоп! Майкоп! Нашли! Отлично! Слейте веселого да -да -да -да -да. поваренка на карту. Вот так. А, кстати, кто знает, какой еще есть город в Адыгее? Адыгейск? Адыгейск, верно. Мне уже не терпится вернуться на кухню, и Сережка что-то застоялся. Но! Стоп, Сережа, спасибо большое, что ты нас довёз. Отдохни немножко. Ну, а я должен вам сказать, что мы с вами путешествуем по Адыгее. Это удивительная, невероятная республика, mm. и знакомимся с адыгейской кухней. И первое блюдо, о котором я хотел бы вам рассказать, это четлипш. Это считается одним из лучших мировых блюд с курицей. Ну, и следующее yeah. блюдо – это кабаскел. Это мясной рагу с капустой, причем белокочанная капуста здесь используется вместе с кочерышкой. Вот такое потрясающее, удивительное блюдо. Так, дженч халы джаб называется. стушеная стручковая фасоль. Очень Ой. полезное блюдо, в нем много белка. И если вы хотите стать чемпионами и очень сильными мужчинами, это блюдо для вас. И следующее блюдо – это... Пирожки. Называется это блюдо... Губат Это действительно пирожки из слоеного теста. Внутри настоящий адыгейский сыр. Ну и последнее блюдо, с которым э, я Похоже хотела. на молоко, кофе или какао. Молоко. Молоко, а молоко Блюдо это называется бах-сы-ме. Готовится не из кофе и не из какао. И здесь даже нет молока. Это блюдо готовится из кукурузной пшеничной муки с добавлением сахара. И пить его можно только через три дня. Три дня оно настаивается. Вот это не все адыгейские блюда, а вот почти все адыгейские блюда хранятся в моем кулинарном пути водителей. И нам необходимо обратиться к нему. Но сначала мы решим, кто же это сделает из настроения. Я предлагаю это определить в игровой. Поиграем, Давайте. кто победит в первой игре, тот и выбирает Сережка. рецепт первого блюда. Держи сережку. Сережка, Колечникова. Поехали! Эх, поехали, Сережа! <свист> <свист> Отлично. Друзья, ну а раз мы с вами сегодня путешествуем по Адыгей, предлагаю сыграть старинную адыгейскую игру, которая называется «Гюнд-Гюнд Каал». Эта игра была придумана адыгейцем для того, чтобы выбирать себе вожака. Они вырезали лабиринт на скамейке ножом. Кто первым проходил этот лабиринт, тот и становился победителем. Вот я для вас приготовил вот такой лабиринт. Ах, вот там буду. у вас есть внизу указки. Берите указки. Для этой игры мне понадобится... Секундомер, я засекаю время, делать вы это будете по очереди, первым начинает Ансель, на старт, внимание, марш! Ранель, теперь твоя очередь. Так, давай поменяемся. На старт. Внимание, марш! Так, так, так, надо скорее... А, точно, ты взял сюда. Да! Стоп! Отличный результат! 18 секунд понадобилось Ранелю, чтобы пройти... Этот лабиринт. Анцелю понадобилось 23 секунды. И в этой игре побеждает Ранель. У -у -у, давай строим обложи давай похлопаем. Мы тебя поздравляем, Спасибо. Ну а нам пора отправляться на кухню, чтобы выбирать рецепт первого блюда. И в путь! Сережка молодец. Отлично. Сережа, отдыхай. Т -т -т -т -т -т. Друзья мои, мне не терпится уже понять, что же мы сегодня с вами готовим. Можно уже скорее. Бери, конечно, открывай на мукве А, наш кулинарный путеводитель. Жамука. Натрите два вида сыра, в кастрюле разогрейте сметану и добавьте в нее яйца. Затем насыпьте тонкой струйкой манную крупу и варите 10 минут до загустения. После чего добавьте натертый сыр и поварите еще 5 минут. Жамука. Можно подавать. Ух, как все легко! Ставь на место кулинарный путеводитель. Сейчас мы выставим на стол продукты. Помните волшебные слова? Да. Тогда не будем медлить. Манго, Манго, яйца, яйца, сыр, сыр. Приготовить, приготовить мы хотим. Опа. <свеч> <свеч> Так, фарточки на месте, сыр на месте. Да. Предлагаю переходить непосредственно к готовке. Да, С давай. чего начнем? Так, сейчас, точно, надо посмотреть, что. Да, пожалуйста, обратитесь к кулинарному путеводителю. На два вида сыра. На три два вида сыра. Но поскольку адыгейский сыр это мягкий сыр, его можно нарезать. Да, что? я предлагаю нарезать его ножом. Выдаю вам ножи, друзья, и напоминаю вам, что пользоваться ножом, дети должны присутствует. Присутствует взрослых. взрослых. Совершенно верно. Берем адыгейский сыр. Сначала нарежем сыр на пластиночке. Он очень мягкий. Так. Затем пластиночки мы превратим в полосочки. Так. Из полосочек легко сделать что? Маленькие кусочки. Маленькие кубики, да. Адыгейский сыр очень мягкий и вкусный. Его называют еще черкесским. Из него делают супы, сырники, запеканки, ну и начинки для разных блюд. Пересыпайте сыр в мисочку. Так. И у нас на очереди сыр потверже. Его мы будем натирать на терке. Да. Держите терочки. Ох. Друзья, ну а я не устаю вам напоминать, что пользоваться теркой нужно под присмотром взрослых. Очень да. аккуратно, чтобы не порезать пальчики. Папа па Целый джаз получается С сыром мы разобрались Теперь самое время разогреть сметану в кастрюльке И прежде чем поставить кастрюльку на огонь, должен вам сказать, что пользоваться плитой дети должны Присутствие взрослых Как вы думаете, в горячую сметану надо пускать яйца или в теплую, или в холодную? в теплую. Ну, смотрите, если мы опустим в холодную, то ничего не случится, правда? Да. Если мы опустим в горячую, то яйца сразу с... свернутся. Да, да, да. А если да. мы опустим в теплую, то? То будет все отлично. То будет все отлично. Да, я угадала. Да, подходите ко мне со сметаной. Кастрюлька у нас уже так. разогрелась. Давайте, парни, выкладывайте сметану. Давай, Ансель, давай. Давай, Ансель. А сметана уже. Разогрелась. Берите яйца. Так. Берите свои ножи. Бить яйца на тупой стороне ножа, чтобы не порезаться. Давай, Ранель, подходи. Так. Давай, давай, Ансель, подходи ближе. Так. Отлично. Хорошо. Так. Следующий ингредиент у нас манная крупа. Кстати, а вы любите манную кашу? Ну, если честно, то не очень. А какую крупу любите? Какую крупу? Гречку. А какие еще каши знаете? Гербулесовые. Гербулесовые. Так. И все. И все. А как же? Рисовая каша. Рисовая, рисовая. А как же? Кукурузная каша. Не пробовали? Нет. Это очень вкусная каша. Но я уверен, что манную кашу вы тоже полюбите. Потому что мы готовим жамука, и там есть манная крупа. Так, ну что, наша сметанно-яичная смесь готова. Мне кажется, самое время вводить манку. Берем манку тоненькой струечкой. Засыпаем Отлично. манку, чтобы не было комочков. И почти все. Отлично. Отлично. Пока наша жамука готовится, у нас есть 10 минут, и мы можем что? Поиграть! Играть. Отлично, Сережка, отвези-ка нас в игровую. Но! Так, да. Серега, посиди-ка здесь немного. Друзья мои, мы с вами путешествуем по Адыгее. А помните, какие есть два города в Адыгее? Да, Майкоп и Адыгейск. Знаете, что означает слово Майкоп? Нет. Долина, яблонь. И не что местные мальчишки и девчонки придумали множество игр с яблоками. И сейчас я научу вас одной из этих игр. Игра очень простая. Называется «А ну-ка, покрутись». Вы ставите яблоко на голову. И вам нужно сделать несколько кругов вокруг себя с яблоком на голове. Кто сделает больше кругов с яблоком на голове, uh -huh. и у кого оно останется на голове, тот и побеждает. Держите. На старт, внимание, марш! Один-один. Yeah. Оп! Ансель, лови яблочко. Во втором туре нужно будет приседать с яблоками. На старт, внимание, марш! Раз, два, три, довольно легко. Ансель, мы тебя поздравляем. Во втором круге наших соревнований побеждаешь ты, Ансель. Друзья, ну и теперь третий решающий тур или супер игра. Нужно будет сделать два шага вперед и два шага назад с яблоком на голове. На старт. Внимание! шаг. Раз, два. два, два шага вперед, два шага назад. Танцель хитренький, и он шагает спиной назад. Молодец. Так. Та -дан. Та дан Оп. По-моему, в этом соревновании победила дружба. Сережка, нам кажется пора на кухню. Поехали, поехали на кухню! Радуйся, Мы с вами на здорово кухне. поиграли. Так, Сереж, ты нам пока не понадобишься. Постой здесь, в сторонке, посиди. Друзья мои, давайте сыр. Сначала адыгейский. Так, молодец, Ранель. Давай, Ансель, твоя очередь. Давай. Отправляй Давай. сыр, как в космос, в жамука. Оп. Теперь наш жамука надо непременно помешивать. И делать это нужно 5 минуточек. Так, пока я буду помешивать, может быть, что-нибудь споете или сыграете. Выйду на улицу, солнце нема. Красные девки, свели меня с ума. У! Я пойду на улицу, пока не расцвело. Девчата гуляют, и мне весело. Я пойду на улицу, гляну на село. Девчата гуляют, и мне весело. Эх, ты мне весело, а жамука готов. Так, выкладываем его в тарелочку, помогайте мне. Так, отлично. А. Жамука. Жамука. Друзья мои, адыгейское блюдо жамука. Нет, го... да, нет, нет, надо добавить еще. А, Сейчас да, мы забыли домашний йогурт. Добавляй так. домашний йогурт. Адыгейское блюдо Жамука готово! готово! А готовили мы его так: мы натерли два вида сыра, в разогретую сметану добавили яйца, потом насыпали манную крупу, все перемешали и отправили вариться на 10 минут. Затем мы добавили сыр и поварили еще 5 минут. Дорогие друзья, это программа "Секреты маленького шефа", и наше путешествие сегодня проходит по Республике Адыгея. Мы только что приготовили первое блюдо адыгейской кухни. Называется оно жаммука. У нас осталось еще немножко времени, чтобы поиграть и приготовить второе блюдо. Предлагаю поиграть. Что? В игровую в путь? Да. Давай! Сережа! Сережку! Сережка. Сережка. Колечника! Колечников! Путь! Игу! Сережка! Так, друзья мои, мы сегодня с вами путешествуем по республике Адыгея. А знаете ли вы о том, что по этой республике давным-давно проходил Великий Шелковый путь? Товары, которые везли с востока на запад, были невероятной красоты, И местные жители тоже решили украшать свои одежды и предметы домашней утвари разными красотами. Предлагаю вам украсть вот эти две простые деревянные шкатулки невероятными красотами, которые лежат перед вами. Чья шкатулка получится краше, тот Наверное. и победил в нашей игре. На старт, внимание, украшаем! Осталось буквально 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Стоп! Так. Это шкатулка Ранеля. Нет. Ой, что-то отвалилось. Извини. Просто клея очень мало, наверное. Крея мало, А это красота. Шкатулка Анселя. Ой, какая красота! Смотри, сколько мелких деталей. Да. Да. Сереж, кто победил в этой игре? Я, конечно. Да. Да. Угу. Друзья мои, в этой игре побеждает Анцель. Ну и Ошка-то лука, правда, получилась красивее. согласись? Да. Ну а нам пора отправляться на кухню. Давай, Сережка, вперед! Эй, -э -э -э! сережка, прокати нас свитерку! Анцель, бери кулинарный путеводитель. Выбирай блюдо, которое мы сейчас приготовим вторым номером. Так, и что же это? Паджорский салат. Нарежьте отварное мясо, томаты, адыгейский сыр и выложите их на салатные листья. Смешайте растительное масло с лимонным соком и специями полейте этой смесью салат, и его можно подавать. Отлично, здорово! Ты классно читаешь. Ставьте кулинарный путеводитель на место, а я расскажу вам про Хаджок. Хаджок – это тупиковая железнодорожная станция в Гей. но там еще находится множество археологических памятников. О. Ну и самое главное, там делают самый вкусный хаджокский салат который мы сейчас с вами начнем готовить. Но прежде чем мы начнем готовить, что мы будем делать? Колдовать! Ну, конечно! <с так, <с волшебные слова. Сыр, мясо и томат, чтобы сделали салат. салат! Ну вот, продукты Отлично. на столе. Берите листики салата, выкладывайте красиво. Так. Ох, красиво, да, красиво. Я вообще люблю, когда все красиво происходит. Когда красиво нарезаны помидоры, когда красиво выложен салат, когда красиво прочитаны стихи, когда красиво спета песня. А что вы умеете делать красиво? Я могу спеть песню. Давай. На-на-на, на-на-на. На. Только черному коту не везет. Да, верно. А нам везет. Так. И следующим номером нашей программы нам нужно красиво выложить мясо. Анна, давай, давай ты будешь красиво выкладывать мясо, а Ансель у нас красиво прочитает стихотворение. Давайте. Ансель. Как быстро все кончается, что вкусно начинается. Тянулась бы конфета от двери до буфета. Ууу! Аплодисменты! Ты у нас талантище, Ансель. Ну, а следующий на очереди у нас вяленые томаты. М -м, как вкусные, главное, как красиво. Их нужно крупно нарезать. Ну, а для Конечно. этого я вам дам ножи. А вы, ребятам, напомните, что пользоваться ножом. Ну, нужно, нужно в присутствии взрослых. взрослых. Держите ножи. Да. Вот, отлично. А я пока подготовлю пластиночки адыгейского сыра, которые ребята красиво наломают в хаджокский салат. Выкладывайте красиво в салат. Наломайте сыр в хаджокский салат. Кстати, в Адыгеи сыр обязательно ломают руками. Вы справились с сыром? Да. Молодцы, ребята. Мне кажется, самое время заняться заправкой для нашего салата. Для этого нам понадобится растительное масло и лимон. Лимон у нас есть, но нам, кажется, нужен лимонный сок. Да. Выдавим его из лимона. Но мы не просто будем его выдавливать, а устроим... Соревнование. Определим, да. кто же самый сильный, самый мощный. Вот здесь две маленькие мисочки. Вот, кто из вас больше надавит сока, тот и будет считаться самым сильным в нашей студии. Насарт! Внимание! Начинаем соревнование! Оп, так! Ох, ох, ох. Сравним, ребятки, у кого получилось больше лимонного сока. Ну, по-моему, победила дружба. Давайте смешаем то, что вы выдавили. Ох. Ансель, добавляй 4 ложки растительного масла в наш лимонный сок. Ранель, добавляй специи. Вот так. Всё? Да перчика, надо побольше. Да, и немножко сушеного чеснока. Это сушеный чеснок? Да, это сушеный чеснок. Чувствуешь, как Очень вкусно пахнет. Ох, какая красивая заправка-то получилась у вас, ребята. Мне не терпится уже начать заправлять наш да, салат. давайте угу. И посыпайте кедровыми орешками. Так... Можем объявлять? Да. Хаджовский салат, салат готов! А готовили мы салат так. Мы выложили на тарелку листья салата, отварное мясо, нарезанные помидоры и адыгейский сыр. Затем смешали растительное масло с лимонным соком, добавили специи и заправили салат. Друзья мои, провожу финальную перекличку. По республике Адыгей мы с вами попутешествовали? Да! Замечательно. Познакомились с местными блюдами. Да. Научились их сами готовить. Да. Поиграли в местные игры. Точно. Замечательно. Так, эм, а, подарки это? от детей я уже получил и посмотрел. Да. Нет, нет. нет. нет. нет. Сейчас, а, сейчас! Поделки, точно! Вы же мне не показали еще свои да. поделки. Ну, показывайте, что Вот, там это мы приготовили сами. И Вау! наша подделка! Ничего себе, ребята! Какая красота! Слушайте, ну рассказывайте, что это? это? Это мы делали сами просто от души, как красоту. Эта красота будет украшать мою студию. Поставлю ее вот здесь. Так, ну а это что? А это, это очень вкусные пирожки. А это макробот Сильверлит. Он класс. может запомнить пройденный маршрут, перейти в режим охраны, Ох выполнить ты. 50 последовательных действий. Управление макроботом происходит с помощью пульта. Макробот Сильверлит. Отличный подарок для любого ребенка. Спасибо! Пожалуйста. Спасибо. Друзья мои, спасибо вам большое. Было с вами очень весело. Мы сегодня с вами классно попутешествовали по республике Адыгей. Научились готовить два местных блюда. Да. Поиграли в местные игры, приготовили сами, с вами, своими руками блюдо, которое называется «жамуко» -ко. и «хаджокский салат». А если вы хотите стать участниками нашей программы, то нечего стесняться. Пишите нам по этому адресу. Вам непременно повезет. Мы пригласим вас в гости. Будем готовить вместе. Пока!